Привет, дружище. Мы продолжаем прохождение Blair Witch. Меня зовут Лад, мой ник Кроу, ты Находишься у меня на канале. Если ты не подписан, подписывайся, ставь лайк и обязательно пиши комментарий. Ну, мы начинаем сегодня в понедельник после тяжелого начала рабочей недели. Я решил окунуться в атмосферную хорошую игруху погнали понял так там просили выйти на связь где-то рацию я не могу рацию а смысле почему я рацию не могу <звы> В смысле? Как ответить? <звы> Почему? <said> <звы> так. Понял. То есть. А. Читая затупил вообще. Угу, я уже вижу, что-то что ждет. Рисуночек деревьев. Почтем, Пациент пришел ежемесячно. А это мы читали. А, невроз, тревожности. Стажировку предложили в другом штате, но он не хочет уезжать из города. Что-то его здесь держит. А... Да, по... палатка сгнила насквозь, но на это должны были понадобиться годы. А их не прошло. Еще одна статуэточка. Отлично. Патрик. Так, камера. Ага. Вот и камера. Погодите, я только что что. 4К не нарисовано. Какой там год говорите? 96-й, да? Раздраба вы не напутали, нет? Вот она, она его хочет нашего ГГ. <связывающие> так, пойти к дереву и собрать белых веток. <связывающие> то есть ты меня привел сюда, чтобы я... Э что такое. Вот что-то походу... Вот этот момент я упустил в прошлый раз. Наверное, поэтому так мы долго скитались. Последней серии похоже это следы по которым мне нужно идти а, не лагай придет серьезно Так близко я никогда бы не подумал что это дерево настолько близко находится Блэд. Ч ⁇ не нравится мне это. Затея. Тихо. Рядом. Будь рядом. Тихо. Тихонечко. Булет. Да чуть тебе надо? кого фонарик Балает. в тумане фонарик не поможет знак вон я вижу метку Чего туда? Если не направо а стоит идти вперед. Блот, мне это не нравится. Что делать то? Я сейчас Тихо. Тихо будет. Тихо. Мы идем к дереву спокойно. Проходим мимо этих. Тихо, тихо, тихо. Ч. Твою мать, что тут? Где? Тихо. Тихо. Да замолчи ты. Я понимаю, что тут опасность. А тут нужно эту штуку уничтожить. Да, <звы> не скажи, мне, <звы> да не меня пугают, они пугают моего пса. Из-за этого он. Хотя нет, ладно. <свы> <свы> <свы> Я вру. <свы> меня тоже этот пугает. Что-то дерево то влево, то вправо уходит, мне кажется, или нет? Н никак не дойдем до него. Это бесконечный коридор в тумане. Так Булит, а куда ты меня это налево повел? Слышь, вернись. Рядом. Вот же противный пес. Да я понял, понял, что там. Это мразота. Да тихо ты. Тихо. Спокойно. Смысл? Зачем? что происходит yeah, like тихо будет uh -huh. рядом uh -huh. я не забыл что на кону но тут как бы еще и я на кону. чё кто кого ты там держишь мразь? или это малой Тихо. Я иду к своей цели. Я иду к дереву собирать белые ветки. Правда, эта цель не моя. Что-то я тут в этом лесу потерял. М -м. <плодисменты> Рядом. Орешь тут. Да тихо ты. где ты их увидела? а? Тихонько. Господи, какая крепота. А где уже. Бля. Как же далеко еще до этого дерева. Тихо. Мне придется обходить, наверное. Пожалуй, сильно обходить. Хм. Или не сильно. Блин, придется обойти слева, что ли? Как? Как мне его обойти? Так, будет... Bullet... как-то обходить. Как обходить-то? Опять где? но он, он слышит их явно раньше меня. Это вот прешь. сюда иди рядышком блин он нагрится реально очень рано очень рано я их не вижу на камере меня реально сейчас раз раздражает больше он чем эти твари Так. Пока что мне кажется, что мы на верном пути. Но что-то слева меня напрягает вот это место. Что это такое? Же тут крипово. Этот чертов лес постоянно меняется. Что это за фигня? Кто-то впереди стоит. Ни черта непонятно. Будто бы какое-то здание. Фонарный столб. Чего? Какого фига? так я почти дошел до дерева это отлично мне так кажется что-то дерево не на месте так будет аккуратненько идем Рядом. Вот и дерево. Кака почему оно переместилось? Что это за место вообще? Да это я попал. Не пугай так. Ну да, я почти тут Осталось только собрать пару веток какие же это ветки я должен собрать вот эти походу да похоже что это они. три четыре Почему из дерева, как что? <звук> Я думал помедленнее эти Так. Тропинка. Блин. Ну, камера, конечно, в таком случае выручает. Какого. Что вокруг происходит? И не успеваю сообразить. Что вокруг? Я реально сейчас смотрю только на камеру. Бляхамуха! муха. промахнулся? Что случилось, тебя Теперь Понимаешь, что мне нужно идти по тропе? You. You wish, да иди в баню, я, блин, на краю нахожусь, этой зоны. Тут больше некуда пойти, понимаешь? Мудила. Тропинку он оставил. Тропинку к моей смерти, блядь. <свист> <свист> да что там такое опять? Какого -то... Что такое? Где? Булет? Ох. Я думал, он уже пропал куда-то. Я вижу тут труп. Ничего хорошего. А мне. Ну, ты там застрял или что? Господи, хватит лагать. Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Убегает он от меня. Рядом. где-то что-то светилось отвечаю ага. пошли дальше рядом со мной будь Фу, блин идешь смотришь в эту камеру и не видишь что вокруг происходит реально как с телефоном сейчас проще идешь уходят всякие По дорогам по пешеходкам хотя бы но все равно по сторонам даже не смотрят вот right. очень близко какого черта <coughs> тише Тише, тише, тише. Мы с тобой медленно притемся по следам, которые нам оставили. Все будет в порядке. Главное не подходить к этим красным, светящимся красным мразям. Сильно близко. Кто ты побежал сразу? что опасность миновала <смех> смелый сильно ну стою рядом да опять здание какое-то чего то Не нравится мне его песня Ничего хорошего она не предвещает Хотя в принципе я на Какой-то трек То есть другой ситуации Я бы Под другой музончик я бы вполне нормально воспринял эту песенку. Впереди, да? Да где? Ваю дивиську. рядом У -у -ух. это вроде бы уже затягивается, но все равно не отпускает ну и крепота блин, ориентироваться бать, ты нормально? Бладь, я уже готов к какому-то пиздецу. Да где ты их видишь? Почему я их не вижу? Тоже хороший вопрос. Так. Дорожка не закончилась, ладно. Думал уже. Закончилась. Какие-то украшенные деревья. Я, конечно, не думаю, что нам туда стоит идти. Но они должны были как бы, наверное, на что-то намекать. Ух Тихо в лесу ей А мне ей яй Я не помню что, но что-то Что-то другое Чего? А, понял давай блин ну пойдем Ох. это уже хрипеть устал я попил так Ку куда кого куда пропал знак Кой заткнуться, зачем? Мне похоже туда, да? Ну, скорее всего по знакам каким-либо. Двигаться на огонь в лесу. Такое себе идея. Главное не наткнуться на этих красных светящихся тварей. Mm -hmm. <свист> Давай будет, помоги мне. <свист> да я иду, иду, иду я. где-то я это уже видел а так вот что это было были за следы да действительно как-то гениально Шкуру снимать. Да хватит угрожать пацаном. Он вообще жив там, я еще не видел. <связь> <связь> Блэд. Нет, не делай этого. Какие нафиг знаки? Сентилге из давай покажем буллету. Ты не испугаешься этого знака, Буллет. буллет да, это очень странно. <звук> давай, ищи. Так, туман развеивается, фух. Правда, лес от этого не менее криповый. Я не знаю, стоит ли мне убирать камеру. Туман-то все еще тут. Ну чё? чё? куда? Показывай. О, факт. да и да, раз я не могу залезть, Булет Булет, иди сюда, иди, иди, иди, иди, сюда. Тихо, тихо, тихо, Bullet. Куда ты побежал? Тихонько, тихонько, все хорошо. Right, buddy, right. right, Фух, я думал, его сейчас ухайдохают. Так, куда ты побежал дальше? Я какой резый! Что-то там каких грибов ты там скушал? Ох ты ж мразь. А ты про полицейского, да ну, ладно. Почти <говорит> Нет. <говорит> я не понял не окей это я понял I moved beyond what I once was. Так. Будет, блин. Mm -hmm. Так, я еще один переход. Мы все глубже в лес. Mm -hmm. И все больше дров.